Раз будет океан, где с тобою от любви. На потом разговор не слышен за окном. Мы сидим напротив за столом Вдвоё... Будет рассвет!